Приехали зимой В лесок Испытать в палатку Алтай И печку Алтай У нас сейчас где-то Минус 15, минус 17 Не в 50, конечно Но, но... решили попробовать Мы-то рыбаки не зимние Даже Зимней одежды нет Утеплились как могли, что говорится Но вся надежда на вот эту конструкцию Знаете что, зимние рыбаки, ну вы вообще чайные люди Холодно же, вы рыбу ловите, не знаю Бухаете что ли? Ладно, проверим может в палатке действительно комфортно будет при низких температурах. Мы были, когда было минус один. Но было это хорошо, но минус один это же не мороз. А сейчас ну, у нас есть градусник пока. Минус 15 пока. Я. снег чистить платку ставить тепло пока что а, вот уже первый минус колышки ну неважно рифленые не рифленые но в замерзшую землю очень плохо вертыша надо покупать. да надо вертыши на Алиэкспресс заказать наверное Хотя нам может не актуально, это же у нас такой выезд пробный, поэтому вот за деревья растягиваем. Ну местами мы нам удалось их где-то вбить топориком, где-то рукой. Я же хотел одну штуку попробовать, но, наверное, может завтра. Пожалуйста. Всех. Видео про выживание показывают, как типа добыть огонь при помощи вот такой приспособы. Вот ну, типа... О! ремень, Кремень, да. Короче, сегодня может вряд ли, а завтра попробую. Не знаю, мне всегда было любопытно, как это работает. Уже года три у меня, но ни разу мы такие не попробовали. Итак, платку разложили, тамбур тоже, печь топится, там тепло, дрова есть, покушали, темно, как в танке, конечно, ночь, у нас первый час ночи, за бортом минус 17, ну, прыгает, температура внешняя нашей, сели датчики, на автомобильном показывает ну, 17-16. Холодно. Но в палатке тепло. И сейчас я вам это покажу. Заходим в тамбур. Здесь импровизированная кухня у нас здесь. Готовили кушать. Заходим в палатку. Это Олег тут уже отдыхает Съемочка. Здесь у нас дровишки Мы, раз... Мы разослали пол Снизу положили веток Так как у нас нет зимнего пола Накрыли немножко одеяльцем Вот Такие у нас раскладушки Здесь печка Толик, опа, опа, палатки, ого, тридцатку показывает, ну, Жар... то, наверное, жарко сверху, жарковато тут, ну, все, все, все, все. видно вам не видно, ну, короче, красненькая шкала, да, 30 градусов, обалдеть. Ну, дверь открыта. Так и не ощущается, может. Так, как ощущения? Какие нафиг ощущения? Еще непонятное ощущение. Вот мы разложились, затопили, пока тепло. Насколько хватит закладки дров? Я думаю, к утру мы уже будем знать, сколько же мы раз просыпались. Проверим. Пока, я не знаю, очень даже все неплохо. Будем надеяться, что то хватит надолго. Ну, если что, мы подготовлены. Запас есть. Вот. Но в палатке комфортно. Спору нет. Проснулся. А? Эй, доброе утро. Олег. Без... я проснулся. Этот еще спит. Давай-ка по Чего Конечно. Пойдем посмотрим, что у нас тут творится. О, все хрустит. А. Стеночки так замерзли. ну тут тепла не было. Мы-то там замуровались. Короче, я просыпался 7. Ну, 6, но не смотрел температуру. 7. Минус 2. Неплохо, неплохо так. Я думал будет уже теплее. Но значит было больше. Минуса. Такая красотень у нас. Итак, температуру установили, минут 20. Ну классно. Пойдемте покажу. Как мы находимся в озере Вот здесь, кстати, тарзанка. До летом приезжаем. Дыряем с нее цепляешься по этой березе валишь. машина показывает минус 20 на да. но... вообще жесть блин ну не жесть но прикольно что физуха да. давай в снег в лунку да ну в лунку а ч ⁇ Короче, естественно, не души здесь в округе. <свистит> Таких экстремалов, как мы, больше нет. <свистит> <свистит> да. Вот, ну ладно, мы чайок пить, кофеек Что-нибудь еще позже снимем. Да. А что? Так уезжаем домой. <свистит> не, ну так неинтересно, ты че? мы занимаемся еще? Да ничем! Дышим свежим воздухом Сосновым Морозик, красота Кто снежок пограбывает, кто на квадрике полетает, кто возле печечки посидит на раскладушечке полежит А может и дров сходит, заготовит А кто-то их потом порубит и порежет Да Красота Смотрите, вертолет свой достал -мо! моё не боишься, что он у тебя свалится? Посмотрим. 20-ти почти, блин. 4% Взлёт разрешён. Режим нормальный. Ну поехали. Какой-то снежок идёт ещё. Да, что-то сыпется. Надену перчатки. Итак, ребята, сейчас мы пойдем проверять, какой же толщины на озере лед. Нам очень интересно. Посмотрите какая красота Только да -ка поверни себя на солнышко У -у -у. Вот это толщина Сантиметров 20 хороших Так, пробуем нашу затею по добыче огня при помощи якобы подручных средств. Нет, надо, я так понимаю, Андрей, подожди, надо немножко туда настрогать кремние. Вот сейчас на сюда, на этот. Вот сюда, вот настрогать кремния, а потом вспомнить его, вот, да. Просто получается, что кора... Нет, мне кажется, что не сразу кора березы, кора березы потом. А надо такое что-то вот... Это вообще... Положи бумажку ради интереса. Ну давай, ради интереса попробуем бумажку. А теперь сильно было. Тяжело. <тяжело> например не такой принцип. Ну ладно, давай. Это не палку? Ты сверху, ты бумагу задеваешь просто, чтобы не трогать ее, она туда будет лететь, ровно. Я просто бо... нету разогнаться для чего. О! Ну. No. Есть! О, дымок пошел! Стой, дай-ка я его пробовать. Mm. Дожди, дай еще одну попытку. <звы> Нифига. Нам попробуй, я уже устал. Я только думаю. Так, дубль два. Ты Так давай в это же, да мне может руки разогреты. Это. Подожди, в кармашек Подходи положи. сюда. Так, смотрим. Ну тоже бралась уже. Бумажка. Да рано потом, если бумажка. А это какой стороны? Этой? Да. Да ну, мне кажется хрень уже не горит. Так, спугаем, спугаем. Дверь попробуем. О. О! Давай! Отлично! Вот, вот она свершилась. Значит, схема-то рабочая. Пацаны! Ссылку оставим на эту приспособу под видео. оказывается, можно добыть огонь. А, так можно так настругать и даже на кору, наверное. Вот. Ну, сначала настругать. Да, да. да. этого. А потом уже его зажигать Круто! Ху -ху! Ну все, видите, мы уже можем Преподавать в школе выживания И не надо там в комментариях писать всякую ерунду Пацаны, ну вот мы это сделали На ваших глазах первый раз в жизни Первый Держи свою Супер. Ну хватит ее надолго, смотрите способна. какая она -то Толстая Ну видишь, огонечек горит Супер, то есть все, эта приспособа должна быть всегда в кармане. Вот. Значит, и даже без средств цивилизации можно выжить. Если очень захотеть. Но. Не, ну ладно. Теоретически это же приспособление придумано человеком, да? То если у тебя ты, это. Ну ты, конечно, гибкий. Загнул, да? Ну, палочку мы сразу скажем, тереть мы вот так вот не будем. Кручил, ну, понятно, бумага здесь это просто... Главное найти что-то сухое. Да. Ну и как же не воспользоваться в такую погоду самым знаменитым и прикольным трюком? Вот и мы решили не проходить мимо. Итак. Отлично, блин, вот это прикольная тема. Блотяк. Так что развлекайтесь и отдыхайте. Всем пока.